Всем привет мои друзья! И сегодня мы будем играть в CS GO. И такой у меня возник вопрос. У вас наверное, возник вопрос. Почему не выходили ролики? Да? Почему? Рассказываю. Потому что у меня просто не было времени, чтобы записать для вас видео. Учеба, Понимаете? И наконец-то, наконец-то я себе нашел время, Два ровно часика. Вот у меня все. У меня потом дела. Начинается. Короче, вот это начинается. А, дела. Ну а, до сих пор не понял. Я просто был в школе и я не мог для вас видео записать. У меня вот Ну как, не на не каникулы начались. Я а вот вчера же был праздник, да? А, нет, не вчера. Или вчера же Пасха была? Короче, да, вчера была Пасха, ну если я просто забыл, вот, вчера была Пасха и, ну, э, наверное, ну, э, у меня были там вот, ну, э, я смог, короче, записать для вас сегодня видео, но сразу говорю, если что-то вам не понравится, э, сразу пишите мне в комменты, я сразу же побегу это все исправлять. Сразу же побегу, сразу моментально и все я исправлю и качество будет хорошее, все будет идеально, просто поверьте мне. Вот пишите все в комментариях, обязательно расскажу и маленький ободок для вас. Можете, пожалуйста, посмотреть видео. Допустим. Просто мне будет очень, э, я буду очень сильно рад что вы вообще ну э -э досмотрели это видео до конца там. Э -э мне будет безумно мне будет очень безумно я буду рад если вы досмотрите это видео до конца потому что мне самое главное это аудитория у меня была хорошая аудитория где-то мне надо 50 миллиардов купить Ничего мне не надо. Мне просто нужна аудитория. Просто люди. Нормальные люди. Не как там блогеры, допустим. Там Только просто как 24. Давайте добьём uh, 30 миллионов на день рождения. Мне это все не надо. Мне просто надо. Мы-то это видео до конца. Чтобы побольше просто было Конечно, я как-то, попросил ну, э -э попросила у вас что-то там, ну, короче, просто засмотрите это видео конца, и вас ждет маленький сюрприз, сюрприз, на гусики, но это, это секрет. Я ему никогда не рассказываю, ни в инстаграме своем, и нигде, ни в странице в бока, нигде, абсолютно нигде, ни в каких соцсетях. Эм, -э я вот тут расскажу. Но остальное я выживу вы в Инстаграм Как бы Ну если так подумать то Ну понятно что я не буду рассказывать сразу Потому что у меня просто нет выживания И вы конечно услышите часть часть. А, вот. Остальное будет всё в Инстаграме Инстаграм будет по ссылочке в описании Подписывайтесь Заходите и там, э, я в этом, э, будет новое у меня актуальное у меня. Сука, вот. И э, там. Там. Да. У меня, э, получается, я расскажу остальное. И если кто-то уже подписан на мой инстаграм, огромный красавчик, я очень благодарен вам. И... еще одна есть такая а, если вам не сложно ну, мне я вас не заставляю если вам не сложно я скину трейд ссылку можете туда кидать ширпатреп я просто потом на стриме буду этот ширпатреп крафтить а, какие-то годные скины какие-то из ширпатрепа сделать там допустим синего качества поток, красивый вот не обязательно там кидать мне ножик какой-то там, не надо. А мне, просто вот поверьте, мне самое главное, это вы. Мне никакие деньги не нужны. Никакие, абсолютно. Вот, допустим, вот даже сейчас. Кстати, вот смотрите, мой фирменный смог. Опа, он сейчас обскакивает, обскакивает и прилетает вот сюда. И он, получается, держит эту феню. Типа, террористы не могут. Ну хотя, только для как но... Для кого-то... Как бы... Я уже забыла. А мне вот просто интересно. провайкаю и отвечу. И того добавлю себе на страничку в ВК. Понимаете? Э, извините, я просто проверить запись. Извините, пожалуйста. Ну вот, все, я вернулся. А, еще извините, пожалуйста, за вот это с... посередине экрана создано в все версии скрин-рекордер. Просто я скоро куплю. Я скоро куплю, и все улучшится. Я говорю, все постепенно будет улучшаться. Я вам отвечаю. Хочете верите, хочете не верите. Не верите. Что я только что сказал? А, короче, верите, не, вер... не вер... верите. верить вам, не верить решайте вам. А я, я... моя задача сказать, ваша задача сделать. Все. Remember, this this Без всяких там уговоров, как, пожалуйста, пожалуйста, не пожалуйста, как бы тут э, для меня, для меня, э, пожалуйста говорить вам не надо, э, потому что я вас не прошу, я просто типа сказал, допустим, подпишитесь на канал, я вас не прошу, типа, просто, просто, просто, просто спросить типа. Ну, может вы хочет, может и не хочет. Как -то. многие ютуберы там, пожалуйста, при пожалуйста. Ну вы понимаете, это как-то, ну, что-то такое себе. Да. <говорит> <говорит> если вы не знали, это видео наставление. Это видео на экране, конечно, видно мою игру. Но вот, эта игра была далека далеком, даже не в далеком. Короче, я это снимал в 2019 году. Вот это видео сейчас, э, на ваших экранах. Вот это CSGO. А вот то, что я сейчас говорю вам, это я сейчас записываю. То есть вот это видео в 2019 году создавалось. Вот. Я сейчас его монтирую, потом буду все загружать и опубликую. Кстати, если вы не знали, я монтирую через Фильмору через и записываю через э, Mo Ну, на экране видно, получается, через, через что я записываю. Вот, скрин-рекордер в Mo Вот. Что еще вам такое сказать бы интересное? Ну, короче, ребята, вы тут как бы... Хотел бы вам сказать, короче, а, я, ну, у меня проходит отбор в помощников, то есть вы можете стать моим модератором, моим э, помощником там в КС, там, в КС, э, в можете мне помогать, видео записывать, как бы, отбор проходит. Что вам надо сделать? Подписаться на мою, э, получается, инстаграм, и написать мне в инстаграм, хочу, хочу в, хочу в, э, ПМ, хочу в ПМ, напишите ПМ П, П и я вам отвечу инструкцию, как попасть. Вы там свяжетесь с человеком, он проведет вам инструктаж, ну не инструктаж, и, короче расскажет всякие там секретики, которые никто не знает, никто пока не знает, их. я буду знать только те, которые Вам надо уметь э, играть в CSGO. Ну как ни странно, например, но Потом вам надо и уметь. играть в гта V. Ну, мне кажется, это каждый человек умеет. И иметь э, CSGO и лицензию гта, Не пират, лицензию. И зарегистрировать Social... Со, со Все, больше ничего не надо. И еще... Чтобы э, попасть в модеры надо... Получается, задонатить... Чтобы э, попасть в модеры 25 рублей надо задонатить. 25. Я не буду ставить всякие вот эти суммы. А грампер, там, тысячи Я не буду. Я опять же... 25 рублей и модерва. Без всякого. И у меня еще скоро будет э, происходить. И у вас будет король. В, э, в группе... Э, нет, не в группе. Да, в группе моей э, в ВК. Да, также будет в описании. Вот. Э, там будет розыгрыш на аккаунт э, с... CSGO. Нулевой абсолютно. Ну, может вы не заходите сейчас, но это Нулевой аккаунт Нулевой аккаунт CSGO. Извиняюсь за Тайкань. Очень сильно извиняюсь. там будет дота 2 потом iron side прокалить 2 тоже потом потом потом потом потом потом потом потом потом просто потом потом Короче, я прокачаю Dota 2 uh, Iron Side. Если кто не знает, это такая игра, прикольная. Короче, ссылка на нее тоже будет в описании, можете пока поиграть в нее немножко, поучиться, потому что если вы выиграете аккаунт, можете, конечно, не играть. Но опять же, мои деньги будут зря. Я зря качал аккаунт. Там еще, кстати, в аккаунте я прокачаю, я туда задоначу. Опять, извините, я проверю опять же. Вот, я туда задоначу, получается, э, 50 рублей И прокачаю вам уровень в стиме. Э, до... Сейчас скажу вам. До третьего уровня. До третьего уровня я прокачаю аккаунт. И... И получается пароль э, и почту я вам скину. Можете ее поменять. Э, хотя, не, я вам. Я вам просто аккаунт дам, кто выиграет. Вы там меняйте себе пароль, там Эмейл. Вс, вот все, что там были, хорошо, можно поменять. А модификаторы я не подключаю. Я не подключаю. Сразу говорю вам. Это, опять же, вот это. Тогда... Короче, вы меня, надеюсь, вы понимаете, я маундификатор не включаю. Потому что, короче, то, что если я включу вам маундификатор, а модификатор в стиме, то придется его отключать от номера телефона, там да, вот это на аккаунте надо будет утверждать. Короче, это все геморойно. Я просто не хочу париться вот это. нахуй. Я просто хочу э, ну, аккаунт подарить. Ну как подарить? Я, ну, короче, просто, типа такого абсолютного ничего нету Последнее видео про КС выйти. А, так, в принципе. Я в КС не хочу играть, почему? Потому что я ее запросила, что много читеров, хоть у меня даже есть и Prime. Prime опять ребят, ничего не решает. Покупайте, не покупайте, верьте, не верьте. Но он ничего не решает. Может он, конечно, что-то и решает, ну, совсем капелюшечку. И там даже, допустим, то же самое пропуск выходит в два раза. раз в два года. Как бы нет смысла. Если бы там даже та же самое, даже же лучше, чем ну лучше, чем. На этой ноте мы будем заканчивать. Всем, заканчивать, всем удачи, говорю вам спасибо, что вы посмотрели мой ролик, я надеюсь вы его посмотрели, всем удачи и всем пока-пока.